Я приветствую вас на своем канале. Начнем с того, что разберемся с нитками. У меня вот такие вот два мотка 100% акрил. 100 граммах, 285 метров. Два моточка, один уже смотанный в клубок. Вязать буду в два сложения. Если вы купите нитки 140 метров в 100 граммах, то вам можно вязать в одно сложение. Я буду вязать в два. Спицы 3,5 миллиметра диаметр и четыре пуговицы набираем 39 петель в конце как всегда я делаю узелок И первый ряд мы вяжем лицевыми петлями. Спицы можно взять потолще, если вам удобно. Я хочу потуже, чтобы было, поэтому спицы взяла потоньше. Но для такой толстой пряжи возможно спицы взять и поплотнее. Кромочную мы тоже вяжем лицевой для красивого края следующий ряд мы вяжем таким вот образом снимаем кромочную 5 лицевых 1 2 3 4 5 2 изнаночные 3 изнаночные 1 2 3 5 лицевых 1 2 3 4 3 изнаночные 5 лицевых изнаночные 5 лицевых 3 изнаночные 5 лицевых и 6 кромочная лицевой следующий ряд вяжем лицевыми петлями вот здесь вот видно видите вот теперь у нас здесь вырисовывается такая полосочка из трех петель то есть вот такие полоса чулочной глади из трех петель у нас будет и между ними из 5 петель промежутки платочной вязки из 5 петель вот между ними потом оно все будет виднее то есть первый нечетный ряд это лицевые петли в четном ряду 5 лицевых, 3 изнаночные, и так до конца ряда. Вот и весь узор. Кромочные не забываем провязывать лицевой петлей. Четный ряд. 5 лицевых, 3 изнаночные, 5 лицевых, 3 изнаночные. И так до конца ряда. И продолжаем таким образом все наше вязание. Вот такой вот шар мы вяжем. Видите? Я даже сложила вдвое, чтобы вам было видно. Сейчас измерю длину. 80 сантиметров. видите. И теперь мы петли закрываем все. Закрываем вот таким вот образом. Как обычно начинаем. Так, доходим до наших э, нашей полосы из трех петель лицевых. Все эти петли снимаем, не провязанными, прям отпускаем, вытягиваем петелечку подлиннее и закрываем. Так вот, видите. И далее лицевые петли платочную гладь закрываем. эти три петли опускаем и петлю вытягиваем продолжаем когда осталась последняя петля просто продеваем. делаем побольше и продеваем делаем узелочек потому что вот эта нить нам еще понадобится для обвязки поэтому я ее не обрезаю чтобы было аккуратно далее вот эти все наши спущенные петли я распускаю прям до конца все-все-все вот до конца все четыре полосы я распускаю вот так вот выглядит это все наше дело которое мы распустили видите и теперь вот оно теперь мы будем вязать косу либо берете крючок потолще вот эти первые так как у меня два два сложения я вязала поэтому у меня вот эти две ниточки первые то есть четыре это те, которые я набирала петли, вот так вот я беру пальцем, перекручиваю, и вот здесь, вот смотрите, раз два, три, четыре, пять, пять ниточек. То есть в моем случае 10, если считать каждую нить, и вытягиваю вот такую вот петелечку смотрю внимательно чтобы не пропустить ничего и снова отсчитываем 1 2 3 5 и теперь либо рукой либо пальчиками либо крючком провязываем и так далее 1 2 3 4 5 вот они вот и так вяжем до конца до самого по всей длине и так далее вот по всей длине и все четыре наши косы мы делаем вот смотрите как выглядят все четыре я заплела косички как это выглядит и когда заплетала вот последнюю петлю я одела на спицы все четыре вот видите они у меня здесь одеты просто чтобы не спустилась теперь берем крючок и будем обвязывать краешек столбиком без накида здесь в каждую петлю я провязываю столбик без накида Так, теперь внимание видите вот здесь вот где мы протягивали эти петелечки и вот это наша петля я их в эту дырочку то есть закрепляю эту петлю и вывязываю здесь 6 столбиков без накида вот такую вот петелечку они образуют далее повторяю вяжу вот так вот это выглядит нитку обрезаем и маскируем на изнаночную сторону кончик обрежем смотрим складываем вот так вот пополам и пришиваем пуговицы вот смотрите это наш край начала вот здесь сюда пришиваем наши пуговички то есть совмещаем этот краешек вот так вот наискось и пришиваем пуговицы на каждую петелечку Вот так вот у нас будет пуговичка. Сейчас я их сюда, вот так вот пришью 4 и покажу вам. Так вот, смотрите, 4 пуговицы. Первую я пришила именно с краешку. Прямо на краешек. И теперь просто застегну. Вот так вот. Видите, выглядит. Наш снудик можно так поднять, если дует ветерочек и нужно повыше. Можно вот эту часть опустить. Вот. Вот смотрите, девчонки, видите, какой он у меня получился. Попытаюсь вам показать как-то поближе. И косы вот такой вот красивый снудик простой в исполнении повешу опрос на это видео если хотите метенки и шапочку вот в таком же стиле, чтобы был комплект пожалуйста проголосуйте я буду понимать, нужно ли такое снимать видео или не нужно или вам это не интересно это я просто хочу для себя информативный как бы опрос, просто ориентироваться что мне делать дальше ну вот и все девчоночки с вами была Вика из школы рукоделия я с вами прощаюсь Всем пока-пока!